Как хочется сделать все правильно. Ну, вообще, вот месяц сработали. Хотя бы чуть менее утомительно. Mm -hmm. Хотя бы по рейтингу. Слушайте, мы приехали не туда. Посмотрите, куда вы меня привезли. Хотя бы на тройку. Но ты не должен быть идеальным. Ты просто должен мыслить шире. Научиться делегировать. Включаю умный дом. Попробовать довериться. Маршрут построен. Вы прибыли в место назначения. И давать себе отдохнуть. Сегодня есть кому доверять.